Добрый вечер. Я очень рад приветствовать вас здесь в Кремле и а, хочу поздравить с, а, с тем событием, на котором у меня, к сожалению, не пришлось участвовать, я имею в виду а, общее собрание, на котором были приняты важные решения по реформированию Российской Академии Наук и а, на котором был вновь переизбран Президент Юрий Сергеевич Усипов, и я сердечно вас, Юрий Сергеевич, Желаю вам всего успехов в решении тех задач, которые э, общее собрание перед президентом поставило. Здесь много э, проблем, которые подлежат обсуждению. Решение в том числе и совместно с нами, собственно говоря, мы для этого сегодня собрались, чтобы хотя бы в самом общем виде поговорить на, на по поводу этих проблемных вопросов. Я считаю важным фактом, что Российская Академия Наук начала непростую, но необходимую работу по модернизации. И думается, что к следующему годичному собранию ее основные направления должны быть окончательно Принятые. Я знаю, что мы с Юрием Сергеевичем, в этом случае, часто на эту тему говорили, знаю, что практически все члены Академии думают на этот счет, Ну, собственно говоря, сейчас я в общем, я надеюсь, рассчитываю слушать Ваше мнение на сегодняшнюю встречу, Поэтому, все эти годы Академия работала в тех же условиях, что и вся страна. И Академия заставалась, конечно. Было сложно. Это были тоже невозможно. При этом ученые России все же добивались уникальных результатов. И это тоже факт, и поэтому это мы тоже не должны забывать. И страна это высоко ценит. Некоторые из ученых работали на мировую науку, вне пределов, вернее, вне территории Российской Федерации. И мы знаем, что главной причиной этого были отсутствие необходимости Причем по собственному признанию ученых не всегда материально, Хотя, конечно, мы понимаем, что это важная составляющая любой деятельности. Сегодня, и думаю, что это вы тоже чувствуете, наука все более и более востребована. И государство старается помогать нам. Хорошо понимая, что э, помогаем э, пока недостаточно. Вместе с тем очевидно, что у самой Академии есть большие внутренние резервы. Так недавно, так давно достаточно говорим о необходимости инвентаризации и структуры, и материальной базы самой науки. Фонда вооруженных Российской Академии наук сейчас на 40% выше, чем у остальной части госсектора науки. Но эффективность использования финансов, площадей, оборудования ровно как. И цели их использования, конечно, должны быть иные. В рыночной экономике наука не должна зарабатывать на аренде помещений. Так же, как и высшая школы, собственно. Ну, а о связи науки и высшей школы я еще два слова скажу. Очень коротко, чуть проще. Говоря об увеличении бюджетного финансирования, следует одновременно обсуждать и новый механизм участия отечественного капитала в научных инновациях. И помнить, конечно, что сегодня по разным оценкам только половина институтов Российской Академии Наук работает в промышленности. А примеров успешного сотрудничества с бизнесом новых э, научных структур очень мало. Совсем мало. Также последнее последние десятилетия внебюджетное финансирование науки выросло с 5 до 50%. Но темпы коммерциализации науки пока крайне низкие. Экономика, основанная на знаниях, уже давно стала в мире основным фактором производства и главным стратегическим запасом. Об этом мы тоже из здесь присутствующих многократно говорили. Мы знаем также, знаем это хорошо, что основной прирост ВВП в развитых странах более 50% достигается за счет э, высокотехнологичных секторов экономики, а не за счет энергоносителей. И уверен абсолютно, что здесь мы, конечно, многое нужно сделать. Это абсолютно уверен в этом будущем России. Но в этой связи необходимо создание целостной национальной инновационной системы. Она подразумевает развитую инфраструктуру, цивилизованные рынок технологий и правовую охрану результатов интеллектуального труда. Крайне важно в связи с этим уточнить юридический статус самой Академии наук, зафиксировать положение о ротации кадров, решить некоторые другие вопросы с этим Сегодня Академия имеет так называемый смешанный статус. С одной стороны, самоуправляемая организация, с другой, она пользуется рядом преимуществ государственных учреждений. Я, например, убежден абсолютно, что государственная поддержка науки, конечно, необходима. Без нее невозможно. Но уставные документы РАН надо как можно быстрее проводить соответствие, приводить соответствие с современными гражданствами, гражданскими правовые нормами, имущественным законодательством и так далее. Это надо прежде всего самой академии науке, чтобы она чувствовала себя устойчиво в рамках существующей правовой системы государства. <клышленный> надо, чтобы к ней не предъявляли претензии, потому что ран живет по собственным законам и является государством-государством. В известном смысле это может быть и неплохо, но в рамках правового поля страны это а ключевой проблемой остается перевод системы управления наукой на современные, адекватные нашему времени принципы. Сегодня именно из-за отсутствия профессионального менеджмента Россия теряет научные кадры и уникальные наработки. Не только, но и в том числе и за это. А по существу кредитуют за свой счет э, других стран, их науку и технологический потенциал других стран. Пора видео переходить и от так называемого базового целевого конкурсного планирования и финансирования науки, менять экономику институтов Российской Академии создавать гибкие и мобильные научные коллективы, увеличивая долю фондов финансирования исследований, поощряя тех, кто способен эффективно использовать ресурсы и успешно конкурировать на мировом рынке идей высокотехнологичных товаров. На рынке идей должны быть созданы равные для всех условий. Хочу в этом кругу подчеркнуть это особо. Это равные условия предполагают, что независимо от административного статуса и научных званий авторов, все работают одинаково. Если добиваются реальных результатов в научной деятельности известные э, научные э, деятели страны Российской Академии Наук в том числе должны не только организовывать конкурсы, руководить ими, но и участвовать наравне с другими, участвовать в самой научной деятельности. Важнейший вопрос. Четкая и ясная форма государственного заказа в научно-технологической сфере. Государство обозначила свои научно-технические или прикладные приоритеты, основанные на докторинарных документах внутренней и внешней политики. И государственный заказ науки – это, в первую очередь, реализация этих приоритетов. Необходимо оздоровление всей системы фундаментальной науки. Имя Россия всегда была сильна, и мы гордимся фундаментальной российской наукой до сих пор. Как гордимся по праву. Но сегодня роль Академии в развитии фундаментальной науки – Должна быть содержательной и концептуальной, и не сводиться к одному административно-финансовому регулированию. А от науки об обществе в новых условиях требуются, конечно же, не идеологические рамки, а экспертиза, может быть, экспертная оценка государственных решений. От исследования в сфере естественной науки требуется целостная система прогнозирования кризисных явлений, в том числе природных очень велика потребность в оснаслении контур новой политической системы России функционирование современных институтов государства общества к сожалению, практически без участия Академии идет и подготовка к всероссийской переписи населения думаю, государство здесь рассчитывать на более активное задействование Российской Академии Наук во всех этих вопросах не скрою наверное, здесь и Государственные институты должны действовать активнее, ставить более точные задачи, формулировать их и более кооперативно работать с учеными. Стратегическая задача науки, ее интеграция с высшей школой, о чем я упоминал в самом начале, пока же практическое продвижение, к сожалению, здесь тоже очень невелико. И в итоге потери есть обе системы, как система высшей школы, так и система криминала. Существующая программа интеграции кардинально не решает проблемы функционирования объединения науки и образования. <клевые> Отдельные примеры есть. Я знаю, вот напротив наш Нобелевский раз сидит, он помалкивает, я помню, был у него, видел всю эту систему, которую он выстроил. Но это все-таки пример. Как единичный так. нам нужны или подобные структура распространять шире, либо искать другие инструменты, но интеграция должна более сознание. Приобщение студентов и молодых преподавателей к науке создает для них дополнительные и материальные, и статусные стимулы, что, на мой взгляд, в науке, так же как в искусстве, играет непосредственную роль. А наука сможет, наконец, пополнить пополнится самым продуктивным поколением исследователей 25-40 лет. Все наиболее важные вопросы развития науки мы, конечно же, будем выносить и на Совет по науке и высоким технологиям, который по нашей общей договоренности был создан недавно. И некоторые из здесь присутствующих являются членами этого Совета. Для большей продуктивности предлагаю всем подумать над созданием при Совете комиссии по приоритетным проблемам. Комиссии, где обязательно должны быть представлены представители самой широкой научной общественности и независимые эксперты. Также можно было бы, наверное, поговорить и о планах, планах реформирования. Хотя мы обсуждали с президентом Академии наук этот вопрос. Будем подходить к этому очень аккуратно, чтобы не разрушить то... То, все, то положительное, что в на Академии наук наработаны за долгие, долгие, долгие, В конечном итоге наша общая цель – раздернуть Академию наук лицом государства, в общество, сделать ее более эффективно, функционирующей. И не воспроизводить только само себя. Главное, главное это даже, же, как в любом деле, конечный продукт. Должен сказать, что Российская Академия Наук – это не просто важнейший атрибут государственности. Ее ресурс должен работать, прежде всего, на успех страны. Так, как это было очень много раз в истории нашего государства. Когда Российская Академия Наук стояла впереди решения самых сложных вопросов и... Государство, пользуясь результатами деятельности Академии наук, занимало самые передовые рубежи, оставалось, оставалось в списке ведущих государств мира, именно благодаря нашим ученым. Я думаю, что мы выполним свою задачу, если все сделаем для того, чтобы в новых условиях вдохнуть в Академию наук новую жизнь.